Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, спасибо. Спасибо, благодарю Я очень ценю возможность встретиться с вами, с выдающимися гражданами нашей страны. И очень рад возможности вручить вам награды, которые являются высоким подтверждением вашего таланта, целеустремленности, беззаветному служению Отечеству. Беззаветного служения Отечества. Здесь, в Екатерининском зале, собрались люди, по праву которыми гордится Россия. Об успехах многих из вас знают не только в нашей стране, но и действительно во всем мире. Ваши талант, мужество, подвиги стали достоянием, уже стали достоянием великой истории нашей страны. Ваше творчество обогатило самобытную культуру нашего народа. Глубокие знания, самоотверженный труд легли в основу экономических и научных прорывов, укрепили социальное здоровье нашего общества. И сегодня мы награждаем тех, кто продолжает и создает славные национальные традиции, тех, кого объединяет высокая цель сделать нашу страну сильной и процветающей державой. Дорогие друзья, сегодня мы чествуем людей всем сердцем преданных своей профессии. Тех, кто и в ратных, и в мирных делах приумножает славу России. Поднимает международный авторитет нашей страны. Это ученые, педагоги, рабочие, промышленники, представители государственных и общественных организаций. И, конечно, мастера отечественной культуры. Орденом за заслуги перед Отечеством второй степени награжден Юрий Михайлович Соломин. Всю свою жизнь вы верой и правдой служите искусству, нашей стране, нашему народу. Ваше имя стало синонимом верности, чести, а профессиональное мастерство – примером подлинного таланта. Мы все рады видеть сегодня в этом зале и выдающихся актрис, прекрасных женщин Людмилу Ивановну Касаткину, Анастасию Александровну Вертинскую, блистательную приму, нашей оперетты Светлану Павловну Баргузову. Конечно, эти фамилии лишь часть сегодняшнего звездного списка награжденных. Каждый из присутствующих здесь достоин особых слов. И я благодарю вас за упорный труд, за талант, за результаты, за то, что вы, не жалея собственных сил, творите и созидаете на благо России. И в заключение хочу поздравить всех вас с заслуженными наградами, пожелать вам новых успехов, во всех ваших начинаниях. Спасибо большое. Дорогие друзья, позвольте мне в заключение Сказать буквально два слова. Это небольшой зал, и он вмещает немного людей. Однако здесь сегодня представлена, по сути, вся Россия. И по географии, и по роду вашей деятельности. Представлена вся Россия во всем ее великолепии и красоте. Здесь люди из севера, из юга, из Дальнего Востока, из центра выдающиеся деятели искусства, театра, ученые, военные, государственные деятели. И здесь душа России. Это чувствовалось и в выступлениях, и в том, как некоторые из награжденных реагировали на государственные награды, вспоминая в том числе и своих родителей. Здесь и душа России. Я вас хочу искренне от всего сердца поздравить с государственными наградами, поблагодарить вас и пожелать вам всего самого-самого доброго. Спасибо большое.